25 декабря состоялось итогово в 2018 году заседание ученого совета Казанского федерального университета под председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова. Заседание уходящего года началось с приятной ноты. Отличившиеся сотрудники вуза получили из рук ректора грамоты и награды. Почетным гостем заседания стал российский ученый-востоковед, научно руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. Высоко оценив достижения и результаты сотрудничества с Казанским федеральным университетом, он наградил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 Мне кажется, что вот, вот это большое празднование, лет летие открытой квартиры, было бы вот таким неким трамплином, чтобы мы показали, что Казанский университет вот в, этом, в этом открытии, в всемирном открытии.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 мы говорили тогда один раз два года. Сумма времени значит, в прошлый раз была 70 тысяч, и понятно, это было связано с юбилейной датой. В этом году предлагается пока в размере 30 тысяч долларов.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 широкого обсуждения вопросы связанные с избранием на должности стоит отметить что в 2019 году изменения ожидают организационную структуру и елаборского института КФУ, институт вычислительной математики и информационных технологий на базе которого планируется запустить учебно-научную лабораторию по цифровизации медицины завершая итогово заседание ученого совета проректор по финансовой деятельности иса мулокаева представила статистику средней заработной платы профессорско-преподавательского состава по представленным данным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 Анна Шилова, Леонард Давлетьяров, Виолетта Басова, Универньюз.